приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва и я продолжаю вас знакомить с новыми поступлениями в интернет-магазин И сегодня речь пойдет об удилище друзья вот в этом видео я вам показывал удилище evolution от фирмы Sam's Fish. это удилище фидерное оно сделано на базе крокодила evolution крокодил вы помните Оно такое тяжелое мощное удилище которое служить вам будет Десятилетиями Значит, По своей сути фидерным удилищем его назвать очень тяжело Это крокодил По большому счету С фидерным кончиком, чтобы вы понимали То есть это мощное тяжелое удилище Которое выдержит очень серьезные нагрузки а С фидерным кончиком Тут железные втулочки стоят На в каждом стыке колен Вот такой получается трехметровый Тяжелый, повторюсь Фидерный крокодил Эволюшн с тремя кончиками. Друзья, ну а фирма Samsung решила вот этот evolution крокодил немножко эволюционировать, его немножко преобразить, утончить, скажем так, сделать его еще немножко легче, чуть, -чуть чувствительнее, но чтобы также он был крепкий. То есть они придумали вот это удилище, называется Black Crocodile, черный крокодил. Это такой же самый крокодил, с такими же железными вставками в конце каждого колена. Вот. пока я его собираю друзья посмотрите на его размеры длина его в сложном состоянии вес вот они друзья такие два удилища но скажу по кончику даже видно если вы посмотрите по кончику значит кончик чувствительный все-таки у этого black крокодила посмотрите. хотя количество колец Одинаковая Значит э, Толщина комеля одинаковая Ручка одинаковая Катушка-держатель одинаковый Но при этом Они сделали так, что все-таки Это удилище э, Black Крокодил Немножко чувствительнее Чем э, Evolution Как-то так им удалось Сделать, что Удилище действительно Стало чуть-чуть чувствительнее. Вот такие две палочки есть в нашем интернет-магазине. Друзья, кому нужен крепкий, тяжелый, надежный, сильный, мощный фидер, то, пожалуйста, обращайтесь. Это фирма Samsfish Evolution или Black Crocodile. Друзья, такой получился небольшой, краткий обзор удилища Black Crocodile. Более полную информацию вы можете посмотреть на видео про Evolution. Это практически два близнеца брата, по большому счету. Целью этого видео было просто вас ознакомить, что такое удилище в принципе есть в наличии. Ну а если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Судьба Клёва. Всем удачи, всего хорошего. Пока, встретимся на рыбалке.